Будь солнце работягой Папа! Она бы вставала поздней Папа! Если б маркизом снимал урожай Папа! То не было бы нас голодней Папа! Мама! Это песня для меня И, И не ради, ради нового дня Другу спеть ее мечтаю. мечтаю Жизнь, что отдал за меня Жень, что отдал за меня Мариона! На водохранилище кран! Забирает нашу машину! Какой кран? Огромный такой! И зачем? <звук> да Нужны документы на собственность земли. Нет у нас документов. Я же сказал. Эта земля перешла мне от отца, как и ему от деда. Бумаг у нас никогда не было. Пап, не а! надо. А! Хватит, пап. Прекратите. Получай. Ну, держись. Салат нападает. Спасайся, нужи! беги. Thank much, Ben.